Месяц назад я сделал видео о том, как создать свою карту в Crusader Kings 2. Там я упомянул о своей карте, которую я создал в генераторе. И с тех пор меня неоднократно просили поподробнее рассказать об этой карте, о лоре этого мира. Теперь наконец-то появилась такая возможность. На одном из стримов я уже раскрывал некоторые подробности, но не все смотрели тот стрим, да и в формате видео этот материал будет выглядеть гораздо удобоваримее. Создание своего мира для меня это очень сложный, интимный и глубоко философский процесс. Поэтому в этом видео будет очень много информации, моих аналитических размышлений, непонятных терминов и названий, так что напрягите свой мозг, чтобы все это переварить. У меня давно была мечта написать книгу, создать игру или придумать что-то такое, что могло бы стать потенциально бесконечным генератором историй. При том, это должен быть мой мир, который я развил настолько, что он смог бы существовать и развиваться независимо от меня. Настолько, что мое воображение могло бы жить в этом придуманном мире. А мне оставалось бы только прийти к и взять его, чтобы начать писать роман. Мне кажется, такое неизбежно случается с действительно хорошими, продуманными мирами. Рано или поздно творение перерастает своего автора и начинает жить собственной жизнью. Так, например, песня льда и пламени» давно уже переросла своего создателя, Джорджа Мартина. Не только когда книжная основа для сериала закончилась и сериальщики начали снимать уже что-то свое, а еще раньше когда появилось множество игр, модов, фанфиков, которые расширяли и умножали существующий лор. То же самое случилось и со вселенными Гарри Поттера, Ведьмака, Средиземья, Древними Свитками и Звездными Войнами. В какой-то момент все они стали настолько самодостаточными и независимыми, что изначальный создатель стал им больше не нужен. Чем больше я изучал другие вымышленные миры, тем больше я хотел, чтобы у меня был свой собственный. В чужом мире тебя сдерживают правила и принципы, на которых этот мир существует. Большой пласт уже существующего материала сдерживает тебя. В своем собственном мире тебя ничего не сдерживает. Единого рецепта создания Вселенных не существует. Каждый писатель подходит этому делу по-своему. Так Толкин сначала разработал эльфийские языки, а затем уже строил дом для этих языков – Средиземье. Джордж Мартин придумал мир Вастероса, когда ему приснился огромный волк, умирающий среди снегов. Лора и Трейси Хикман и Маргарет Уэйс придумали сагу о копье, когда просто играли в настольную ДНД. Мой мир начался с карты, созданной в генераторе Crusader Kings 2 на версии 2.6.1. Карту из двух континентов и 12 островов я нарисовал сам, а генератор уже наполнил их контентом. Рабочее название для этого мира было Green Bay, скалящийся или зеленый залив. После этого я долго изучал этот мир. Я мог часами наблюдать, как он растет и развивается. Мне казалось, что в том, как распределились народы и сгенерировались религии, есть какая-то закономерность. И лор моего мира во многом стал результатом разумного осмысления случайно сгенерированного мира. Так, например, в этом мире сгенерировалось 10 религий, и у каждой из них был свой религиозный глава. И из этого выросла фундаментальная концепция моего мира который я хотел бы рассказать вам в виде легенды. История человечества началась с того, что на заре времен могущественные и бессмертные боги объявили войну друг другу. Их было десять. Они никак не могли разрешить свой конфликт, поскольку были бессмертны и неуязвимы. И не могли ни покалечить, ни убить друг друга. В какой-то момент они поняли, что их война может продолжаться вечно. И нужно придумать правила для своей войны. И тогда они создали мир смертных, чтобы их битва происходила уже на новом поприще. Они дали людям то, чего не хватало им – смертность, уязвимость и слабость. Боги устроили все так, чтобы каждый из людей имел выбор в пользу одного из них. Если человек всю жизнь служил одному из богов и умер с верой в сердце в него, то после смерти он отправится в его собственное измерение и воссоединится со своим богом и в конце времен боги подведут итоги. У кого больше всего последователей, тот и победил в этой войне. Тогда победивший бог получит весь мир смертных в свое распоряжение и преобразит его по своему плану. Я думаю, что это фундаментальная концепция моего мира. Своеобразная аксиома, на которой должна основываться новая информация в лоре. Мне нравится такая концепция по трем причинам. Определенность хронологических и космологических рамок. В аксиоме заложены начало и конец мира. И причины этих событий. Также мир, созданный богами, будет иметь строго определенные пространственно-космологические рамки, материальное наполнение которых подчиняется целям, для которых все это было создано. Геймплей. Аксиома открывает большие возможности для отыгрыша и реиграбельности. В зависимости от выбранной религии у игроков будет отличаться геймплей и концовка игры, осмысленность и целенаправленность. Согласно Аксиоме, у людей в этом мире есть общий смысл жизни для всех – истинный, продиктованный богами. То, чего многим так не хватает в реальной жизни. Конечно, есть способы, как можно отойти от этой аксиомы. И тогда развитие мира пойдет совсем по неожиданному пути. Я это обсуждал уже с подписчиками, и они смогли подкинуть несколько интересных идей. Но это тема для отдельного разговора. Каждый из богов пантеона, будем их так называть, является самодостаточной личностью, которая имеет свои достоинства и недостатки, пороки и добродетели. Никого из них нельзя назвать однозначно добрым или однозначно злым. Их внешний вид, характер и стиль взаимодействия с миром смертных скорее является их выбором. Каждый из богов является покровителем какой-либо природной силы. Например, Урдоус — это бог солнца, а Ульмиоус — бог эпидемий и проклятий, Дерпестами — бог плодородия и так далее. Кстати, их имена – это титулы глав религий, и они тоже были сгенерированы при помощи генератора. Каждый бог черпает свою силу и власть от веры, от произносимых молитв и проводимых обрядов. То есть чем больше верующих у бога, тем он сильнее и тем больше у него власти над миром смертных. От этого также зависит сила природных явлений, которым боги покровительствуют. Например, если у бога плодородия много верующих, то земли во всем мире станут более плодородными и будут приносить больше урожая. А это, как вы понимаете, может серьезно повлиять на внутриигровую экономику. Также у каждого бога есть свое созвездие на небе, и они многое могут сказать о своих хозяевах. Звезды в созвездиях становятся тусклее или ярче в зависимости от количества верующих. И если посмотреть на небо ночью, то ясно можно увидеть, кто из богов побеждает в общем соревновании на данный момент. Таким образом, звезды в этом мире действительно влияют на судьбу мира и на жизнь людей. Поэтому астрология считается не шарлатанством, а настоящей серьезной наукой. У каждого правителя в совете есть придворный астролог, член монашеско-мистического ордена астрологов, аналог герметистов в моем мире. К сожалению, в версии 2.6.1 еще нет обществ, поэтому такой орден существует только в моем воображении. Вообще, я был бы рад перенести свой мод на актуальную версию 3.3.3 или уже в новую, третью часть Королей Крестоносцев. Новый генератор переносит только карту на версию 3.0.1. Возможно, я когда-нибудь сам решу научиться модингу, чтобы воплотить все свои задумки в жизнь в новом моде. Это еще не все, что я хотел рассказать о своем мире. Возможно, я когда-нибудь сделаю еще одно такое видео, если вас заинтересует эта тема. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете обо всем вышесказанном. Понравилась ли вам моя идея нового вымышленного мира? Или все это полный бред? Буду рад услышать вашу конструктивную критику. Всем до скорых встреч.